Всем привет. Всем привет! Мы приехали в торговый центр, идем в магазин Лего за покупками. Конструктор будем покупать. Ну что, пошли? Конечно идем. Вот он магазин Лего. Прикольные такие человечки. Star Wars. Вот человека-паука вот этого возьмем. Угу. Посередине здания, там ремонт дороги, можно придумать, здесь даже пляж есть. Такой. Он тоже по размерам, как? вот этот вот. Вот этот в уборке проще. У него материал здесь другой, то есть влажная тряпка просто протирайте Этот тканью. Дим, давай вот такую возьмем машину. No. Возьмем? No. Возьмем, да? Дима выбрал себе автомобиль. Покажи, что у тебя есть. Шериф, шериф, подвези. нашли приехал гончик дима куда едешь мы едем в детский мир. жриф все в городе спокойно да На выход. На выход. Посылочка. Парковали автомобиль. Вот Дима вышел с покупками из торгового центра. Мы купили Лего ему. Да. Дальше в следующих видео мы их распакуем, откроем, соберем. Смотри, вот Смотрите, да какое Лего. Да, мы потом покажем, да. что мы купили. Дима довольный, молодец. Да. Выбрал да. игрушки себе. И поехали мы домой. Всем да. спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока-пока.